Всем привет! Сегодня расскажу, как же сделать такие кудри без плойки. В первую очередь мы наносим масло для кончиков волос. Волосы должны быть чистыми и немного влажными. Далее делаем пробор и делим наши волосы на две части. После этого находим платок или тонкий шарф приблизительно такой же длины, как ваши волосы. Закрепляем его сверху крабиком, чтобы удобно было плести волосы. Вторую часть волос фиксируем резинкой. Далее каждую прядь обматываем вокруг нашего платка. Стараемся туго плести, чтобы ваши волосы хорошо держались. В конце завязываем резинкой, то же самое делаем с другой стороны. И вот что у нас получилось, все это мы оставляем на ночь примерно на 5-8 часов, чтобы все зафиксировалось. На утро, как вы видите, получились шикарные локоны, можете также зафиксировать их лаком, чтобы дольше держались. Спасибо, ребята, всем за просмотр. Также подписывайтесь на канал, красная кнопка внизу. До скорой встречи, Ваша Аня.